Мой брат Джон пропал в пятилетнем возрасте. Вот так, среди белого дня на детской площадке. Мы с мамой находились рядом, а Джон катался на качелях. Мы просто сидели на скамейке и наблюдали за ним. На площадку выбежала чья-то маленькая собачка, и мы на миг отвлеклись на нее. А когда подняли глаза на качели, то Джон на ней так быстро убежал? вызвали спасателей, и полицию, но он как сквозь землю провалился. С тех пор прошел год. Это был день, когда Джон исчез. Я проходила мимо той злополучной площадки и остановилась, как громом пораженная. На качелях катался мальчик. Я на сто процентов была уверена, что это Джон. Не веря своим глазам, я подошла к качелям и тронула ребенка за плечо. Это был он, Джон, мой пропавший год назад маленький братик. Он протянул ко мне руки и улыбнулся. Когда я привела его домой, мама и папа чуть с ума не сошли. Конечно, после того, как первая радость хлынула, мы начали его расспрашивать. Но Джон молчал, только улыбался в ответ. Походы по врачам показали, что с ним все в порядке. Джон был абсолютно здоров. Все уже успокоились и наша жизнь начала возвращаться в прежнее русло. Тогда я и начала замечать за Джоном одну особенность – его улыбку, странная, будто прилепленная к лицу в глазах рак. Так он смотрел на папу, когда думал, что его никто не видит. А затем отца не стало. Он упал с крыши, когда поправлял черепицу. Это был огромный удар по нам. А вот брат Джон, как будто стал веселее. Казалось, что несчастный случай с отцом его совсем не коснулся. А затем с той же странной ухмылкой он стал смотреть на маму. Однажды утром я заглянула к нему в комнату. Он стоял у окна и что-то бормотал себе под нос. Меня он не замечал. Это было очень похоже на заклинание. Я подошла поближе и коснулась его плеча. Джон резко развернулся в мою сторону. На его детском лечике отразилась такая злость. Затем он сказал грубым мужским голосом Не смей мешать мне, девочка Иначе ты пожалеешь Я закричала и побежала вниз Я все рассказала маме Мы обе поднялись в комнату Джона Джон сидел на полу и собирал кубики Увидит маму он засмеялся и протянул к ней руки. Я вижу в палате, в клинике для душевно больных. Врачи сказали, что мне нужен покой, что после гибели отца у меня душевное расстройство. Я уже неделю здесь. Вчера пришла весточка из дома. Не стала моей мамы. Несчастный случай об угол стола и я чувствую что скоро он придет за мной все чаще мне снятся сны а в них мой брат Джон Он смотрит на меня черными глазами без белков его губы расплываются в странные улыбки обнажая рот полный острых зубов